бреса макс лист постарайся ты как-то ой я понял теперь все наконец-то блин 3 часа <laughs> ничего не слушаю все надо так галема отработан чувачок против у вас работает марселач видите горхуль убивать базу нам все равно на горку я помню что я мог победить и построил бы базу экономику все и все и Так, 47, пол, 28. 40, 31. можно Ладно. Все, давай, гарпуль, давай. Я против, я салани за гарфуль. Так, потом базу строю, там вырубить свою базу. У меня Гарпули. Брак использует. Окей, нафиг экономику. Солдаты и в атаку. Вся. Разным солдат сила э, и линдарные часы карта громен нормально брак не знаете я волнуюсь какой я голодный ну, ну. копает по быстрому ага. 12 человек есть у нас классный быть было первый вкус был вкусный, тем самым враг захочет еще раз но я уже приготовил базу он не атакует я думаю он арду ор строит из, из песок ну а что я я что чего псы вы чего какого уровня реально псы сильные стали друзья псы реально сильные а 7 ладно друзья используйте псы мне все равно играйте по быстрому не играйте как я все все передумал так рабочие псы и кусаки все я понял вот у него колдук класс но он тоже колдочник <с> <с> вау вау вау он вторую колду подав... кстати забывайте у колду не знаю, зачем эта штука но Сейчас. <с> Ладно, псы, классная идея, согласен. Все, все, ты не угодил. меня уводил. Я 6 Так, новые. Не, смысл, не знаю. Но у меня тут вообще есть нет, летающие. А -а -а. Ход -дох, ход -дох. Нет, у меня нет у меня есть Окей, друзья. А я кучу летающих игр. Ошибка. первая очко. Так. Я, кстати, я этого я думаю, что можно. И врубайте, и сразу получаете награды. Изи, Изи. Хорошо, берем сол. Все девочки взять ее или нет. Шаху ток. Викушка, мы как бы смотрим, чем. Так, окей. окей экономики. Стоп. Зачем брать кузенца, если есть сы? Они что, ж, такие крепкие? Сы где? Оно, кстати. А -а -а. быстрая тактика чем больше возьми лучше а -а, что-то он забыл враг наш забыл если скорость то это ко мне обращайтесь псы где 50 нормально не численно. используем такую тактику если нет выхода то используем другую такую. тактику регимушн проболчится атака частики не нужны письмы ну, атака сойдется кто-то я еще говорю как я помню пробовал что ли задел не атака садит так и все уже нормально покрывает выбранную оболочку металла на 10 секунд, на урон 6 шесть картонов, зоне поражения, замораживает их в течение заморозки дней длительностью 30 секунд, снижает скорость продвижения противником на 5%. ну вот такой себе, понемножку не снижает, И нормально, все это еще достаточно. Родиво тактич работчина, как он там? Для бехла так сойдется. Были мы играем один на один, я хочу тактику на один на один скорее, потому что я с вами псы ванчин. нет денег потом я бы взял что другое так используем так давайте посмотрим мы должны выкрыть писал мы должны должны короткую тактику если не короткую тактика то по другому давать ладно мне все равно атакуем сами это моя самая небиная карта ну, по-моему, она была самовидно здесь. Ну, брак. Сами опередил. Я тоже согласен сами брать. Блин, кого, блин. Ладно, строй уже поздно. По привычке, по привычке. Пс, давай, призывай. И скорость. И все, easy. Точка сбора. вражеская база. А если враг там? Да ладно уже <сёх> все псы вперед. Эти для помни. дополнительный. Нужно было часы взять, да? А так он вообще бизнес Я не знаю, вообще а, то там. А, два псов. <сёх> Откуда я знал? <сёх> давай, давай, давай. Давай скорость, да еще не знаю. Что нужно было бы еще? Так, разведка. Первый раз играю сами с скоростью ну, в таких количествах. Раньше я играл, но не так много. можно много, Так, Все ладно. один точку сбор. А, класс. Так. окружи назад все все все я понял Псы, назад я не знаю зачем ну ладно ну классно поработали знаю знаю что количество самое главное больше казарма а сабуля у нас есть пистолище против него да есть Рыбу. такой какой тюрьмоту <laughs> чате будет крышка чувак мы тебя раскрыли сова а где? А ты где наблюдать парись полный программе идем атаковать блин забузку взять ну ладно уже это не важно самого провалиться не Ладно. Здесь давайте. Ну что, Ан? Пошли проверим. Возможно, что там рак. Ну ладно. Базу, да врубайте. базу врубайте? Это какого, блин? Атака! Оу-оу-оу! Ну что, твою ж магнитолу чтобы они провалились кто из них сильнее то да пошел ладно псы не рабочие минералы собирайте то да твои же магнитолу сын я не знаю что он будет идти проверьте базу. вдруг там брак ну все империя закончилась. Да, чтобы ты провалился. Такую тему. Что-то... уже здесь. Как? Под небрезьми, Достал. Опасный. Бразнен сам. Лодку строить немного. Когда тогда будет верить дорогоценный наш день? Давай. Давай держим. Скотина. Ах, ты только скотинка, а сумасшедший, друзья! <laughs> ну почему? Меня сегодня нельзя. -то. Ладно, заканчивай играть. В общем, не играйте в ваш регион, регион выиграйте в Waves. Там хоть как-то. Это нереально, смотрите. Ждать квеста, понятно, а? да? Спасибо, но атаки становится духом поэтому в этом форме не может атаковать или быть от 5 секунд таком прочный как гарпуля или как он дарный пожалуй броня брывай воздух а как там враг не нападает что я не помню уже Автор. 4 минуты друзья Чего он не нападал обычно так что обычный человек он новый хочешь озвучить на но... практику. Чем длиннее ролик, тем лучше, но денег нет. И вообще бомж пригода. Ну а, абсолютно. Закусаю. Смысл. Надохнуть. Ну, что он третьего, есть разница большая. То есть то, что у вас просто врубили. Нет никакого смысла играть в эту игру. ОG Waves играть. Тем более раунд будет так вот так вот так получается реально такая тудальная то есть как брак старс копия брау этих... последний раз подбирает подбирает меня сильного игрока слушайте всегда враги самые сильные и 800 мы ну, ну, эту перебор вы сделали вы думаете пожалуйста они просто гнал а что тогда рузится неужели карты рузится вау проиграл он. а как чем больше кубков или чем больше прокачан квест просто выполняете согласие никого трансформируйте как у меня 6 нет ни одного прокаченного бы не... ну было там это из-за того, что игра так и не подвела мне Одна минута в сходит. сходится Вот это не берите Где Можно Денег нет, вот Денег нет. Максимальный риск Тоже не зря это написали. Максимальный риск Сами? Не, спасибо Я пас Ну что, опозорились, посмотрим на свой рейтинг и мы базаренный также мы попадали по плану и пичей кубков потеряли Странно как-то на да? там минус то плюс так ну что проучили меня 15 Дело в том что друзья вот ч было да. 4245 у нас же больше я даже больше, чем он играет и каждую него победа в один один играет и ему игра подается понятно даже так у него нет ни одного персонажа первого уровня урага шестого тоже есть седьмого даже есть это обычный как ну чите я с ума сошел на да? я тоже сошла, сошла блин вся игра как такой 4000 кубков да реально у меня сейчас 3000 кубов звука по ней из трегистра нападай 75 на 50 нормально на только две псы там мы справимся нормально мы Но также с того не ну, третьего ну что ж дале не ну. быстро призывается нападай на! не трус Лисов запускает, куча сольцов. Соль. Я помню, нам надо нам квест 50 часов запустить. Да ладно. Вроде бы классно артал, из найти У меня, кстати, самым первым были персонажи. Ну, Лутинс, пошли дальше. Просто видно, что первого персонажа. Как помню, красивый, такие вот. Обычно, точнее. Вот бы на превьюшку таких подходит, да, и всё. Ну что по данным на войска разцентризации странный чувак не буду офицера пытающийся говорить ну, давайте я хочу еще одного чувака уничтожить вот конечно желательно еще ресурс собрать здесь точка сбора здесь не ну их нормально такие по количеству нормально сова блин И, друзья, наблюдает наблюдает Хорошо. такой смотрит а, -а, а вот чем твоя ошибка у вот тебя слишком казарму сейчас построю казарму так же так же сам делайте, друзья тут вдруг упадет рог с ним за внезапно атаки все будет крышка вам по ему так же сам делать что в нем такое сова а что Слава, Помогай! брак. там давай! А зачем вот так? Вот я не знаю, по прибычке. Вдруг, заметил! Ну, пошли! Ну кого а куда идешь? Вот, капец еще будет. На зрители ничем. Пожалуйста, не хочу позориться, пожалуйста. Не хочу позориться. Ты же бро, ты не оборзел. Совой еще пой. Ну ладно. Вот так вот. Он такой, что, что, нашли меня? Да, нашли. У да, тебя крышка. Пора запускать вторую орду. Да, блин, туда-сюда ходим. Окей. Вторая фракция. Этап второй. Второй. Пора уже. Это план. пошли вдруг он там засел вдруг он Гарфуль... там что-то с ним делать мы здесь посмотрим никого он такой скажет где твои плетающие Он такой теп крышка он такой не понял так окей И, конечно. И, конечно, Давайте не пойду скорее всего даже копыт войска не напугал так специально специально это просто ничего не будет блин все кузнеца не взял этого кузнеца а я знаю зачем что не взял нас что есть войска этих обычных обычно войска маленькие ну что строим казарма больше больше пошли больше пошлите танк. все забрать все ресурсы забрать, потому что можно открывать вот как помню а? ну что ж Дай бог. а у нас такой -то. а у нас такой -то. ордой своей давай другая всех вот, вот полной программе рубать. Надо куда отступить. Моя база разрушена. Разрушается. Нормально все. Я при... помогу тебе. Уже 20 а, Кстати, экономика. рубаем экономику. Надо так, куда он? Такой... А, во как. что это делать. Атакуйте. Давайте подождем, почему бы не. А, ну, в принципе, атакуйте, нам да. Ай. На, на, на. Сила. Вроде бы рабочий так, послушайте. Куча отрядов, но он не рабочий. Не рабочий. <связывается> ну, только, ты делаешь так, Ничего не понял. В принципе, это какой-то Настолько просто ресурс, просто маленький. Могу поставить великолепно артистать. А, отзревается. Да ладно. Я кердейк. Все как получается из за того, что просто армия. Вот такая вот. Все. как псы. Да, не похоже еще на, кстати, на псов. Все. нечего такого, скрывать скрывать, Ловить. Все. также вот так можно поприкалываться в прикольно только тебе кирпик а тебе тоже кирпик ба науба нау база новый присылка что неужели я тебе выиграл а что если я сейчас так нападу экономику все врубай по полную также бери войска друзья бери войска по сути бун. а у нас там не хватает ресурсов Просто такую Что это, А, прям тупень. Парбей. Парбей. А, войска и так пока а. а, такой нет, тут еще был красиво сделал не знаю это нет но у меня столько тут ресурсов а что если я буду все ресурсы брать все ресурсы захочу все точки построю и все будет ресурсы брать даже в раку точно он меня пропадет хоть там с одним войськам начнем с одним сборщиком а как скажете я это все вижу на базу на базу опять думал вдруг враг и захочет еще раз нас а вот как это из того, что я все вижу поры белом пушку ругать так ну что собираемся здесь. И фарбол, ну, можно еще и как -то, как -то, как -то, как -то... Да, знаю. Здесь давайте. Давайте здесь давайте. Просто тут база, все собирать. А, уже есть, ладно, когда нет. уже атака атака потом мы, мы специально все играем все, все, все, все. давай ну сдалось а то что победа будет 20 минут ладно пока что все колда самая лучшая с получая призы, вам показать тоже хочется а то вдруг я еще иди ноги запишу Спасибо, все наконец-то что-то выбил. А что не знаю. Но. Пока. Всем удачи, пока.